Ну что, поехали. Как обычно, начинаю с опила формы. И тут мы решили ничего не менять и даже не укорачивать. Приподнимаю пластину в точках роста и опиливаю по форме. У нас сегодня овал. На этих ручках я делаю комбинированный маникюр. Фреза у меня пламя 2,3 мм. Прохожусь сначала левую сторону. Если в процессе у вас, как и у меня сегодня, забился абразив фрезы, проще быстрее очистить ее, просверлив в баф. Рабочая зона блестит, можно продолжать. Прохожусь фрезой с правой стороны. Под кутикулой не должно остаться птеригия. И это залог вашего легкого покрытия без затеков. Все знают о моей любви к ножницам. Доверяю ей их затачивать только студии заточки грани. И вам рекомендую. После такого среза никаких шлифовщиков не нужно. Плавно перехожу к покрытию и сегодня будем укреплять акриловой пудрой. Конечно, перед этим обезжириваем ногтевую пластину. Наношу тонкий слой эластичной базы и обсыпаю пудрой. Ни в коем случае не надо выравнивать и добавлять капли. Вам нужен тонкий слой, который впитает всю пудру. И этот слой полимеризуем в лампе. Далее очень важно тщательно смахнуть кистью остатки. Пудра не должна попасть в базу, которую вы будете выстраивать архитектуру. За кадром остался этот момент. В будущем обязательно покажу, как я выравниваю ногти. Покрытие у нас сегодня гель-лак 506. Коралловый цвет. Таким лаком легко покрывать в один слой. Обычно я добавляю каплю, если вижу небольшую прозрачность. Он быстро самовыравнивается и полимеризуется в лампе без проблем. Экономьте свое время с качественными материалами. Для дизайна на покрытый цвет я разбрызгиваю черную краску для аэрографии с помощью кисти и пинцета. Теперь закрываю тонким слоем базы, не полимеризую. А раскладываю золотую поталь кусочками, выстраиваю как бы золотую линию на всех ноготках. И тут очень важно, чтобы не торчали никакие кусочки, в дальнейшем не осложняли прикрытие такого дизайна. Поэтому, чтобы наверняка, обязательно кистью прижимаю поталь к ногтю, чтобы после полимеризации никакие части не торчали и легко могла прикрыть финишем. На этом этапе, пока у вас база сырая, вы можете добавить недостающие части, если образуется пустое пространство. Перекрываю тонким слоем финиша, можно с легким выравниванием, но однозначно прижатая поталь не торчит и перекрывается хорошо. Все секреты в деталях. Оцените по шкале от 1 до 5 идею и оставьте комментарий. А 20 сентября я проведу обучение в технике комбинированного маникюра Одни, «Одна фреза плюс ножницы». Ставьте плюсик, и я отвечу вам в директ. Пусть ваш маникюр будет чистым и быстрым, без лишних инструментов. А с вами была Анна Алферова.